О, ничего себе, <толк> у вас нет, Ох, ничего себе, и что дальше я не услышал У вас, блядь, телефон. <плес> а, <перекрыт плес> у тебя охуенно, <плес> <плес> наверное, да? Конечно У меня хуенный, у меня хуенный Ну, блядя, Мама. Я тебя Мама. Мама, о чем общаешься? Во-первых, я тебе не друг, это во-первых Я тебе друг сказал что... <связывая> <За> что, <связывая> <ты не связывая> не а чему пытаешься говорить? Я не кто, не а ты кто, сука, собака, сука, ты кто, блядь? Ты любишь вопрос на не вопрос? Нет, что? Нет, Ах, нет, ну ты ж да. блядь. Я, я тебе говорю, ты пиздец, то, то то бишь, ты не отрицаешь, <связывая> что ты собака, блядь, да? Тебе ну не я не отрицаю, что, что чё, слина, чё, ты собака, ну ты это. Мы вы, вы... вы с все, все, да, да ты собака, сука. Мы, мы тебя уже определили вместе с тобой взятых, Общаюсь, нахуй, о таких псах, как ты, сука. В основном. Да? Да? Да. Я ответил на твой вопрос? Не Нет, я тебя не слушаю. я тебя не Я не что, что скажет? скажет? А ты что-то умное сказал? Ты же не даешь сказать. Ты же не сказать. Бля, я, я весь вес внимания. Скажи что-нибудь умное, блядь. Я спрашиваю тебя, я о чем остается? Это? это ты сказал умное, блядь? Я не сказал, я спрашиваю. Я спрашиваю. Во-первых, спрашивают нахуй, знаешь, кого, блядь? Во-вторых, ты еще до этого не дорос, ты еще маленький, очень. очень. С, с кого-то что-то спрашиваю. А что у тебя рот кривозит? А криво? Ты когда говоришь, ты у тебя рот кривозит. Криво? Ну, смотри, смотри, блядь, когда ты приедешь сюда, к нам, на Украину, тебе выкрадут, не только рот, нахуй, жопой, ножей и ушей, блядь. Да, да, да. Давай говори-говори, я, я, я тебя слушаю Я тебе говорю, что что говорить-говорить Ты это себе внушаешься? Внушаешь, Не-не-не, это я говорю по факту Это факт Знаешь, что такое факт? Я не знаю Не знаю. Ну знаешь, ты понимаешь, что вы там Вы выжили нахуй в болоте и первый раз тебя пустили, блядь, где лампочка. Ладно, хорошо, хорошо, Крым. понял. А ну ладно, не надо мне делать, сделай себе одолжение. <связь> да. Крымчей, Крымчей. Что, долбоеб или что? Я говорю, ты, сука, с болота вывезла. Какой нахуй Крым, сука? Куда тебе дури, сука, деваться? За Я Крым. с Крыма. Да римцы цивилизация, а ты собака, понимаешь? Я скрылась, я скрылся, скрыл, скрыл, никак находи, понимаешь? Вот уже безбежало собака, выстрела, блядь. А ты где? А тебя нахуй большего ни нихуя не Еще что скажешь? Еще что скажешь? Я скажу, что ты долбоёб. И все что ли? И Я на что хватило мог? Нет, нет, мне, конечно, я знаю, много. что вы тебе не командир. Просто я не хочу тянуться с тобой. Мы с тобой разного, знаешь, социального статуса. А, понятно, понятно. Понятно, Вы нет, какого, понятный, социального какого социального статуса? Идарастический. Идарастический, как, как федористический, федор. Федор. Я не знаю, как ты в таких там кругах крутишься. У меня такого нет. Да? Уверен? Да. Да. Уверен говорю. Уверен говорю. Я? Да в этом. Да в этом. А ты можешь обосновать по-другому? Да могу. Да могу. Можешь? Отвечаешь за базар. Да отвечает. Да, да, да. Я да. могу ну, сказать. Тебе, я могу сказать. Сколько, сколько тебе нужно времени, чтобы обосновать? Смотри. Ну, сколько пар... тебе столько собаки, нужно времени, сколько, чтобы обосновать? Ну сколько? День два, три. Сколько тебе нужно? Не дашь раз? мне сказать? Да, я тебе дам сказать, нахуй. Ты, Смотри, блядь, пиздец, вот вот, ты как же... Ну, нахуй. Короче, послушай меня и скажешь потом. Почему у вас в Украине, долбоебы, разрешили пидоразам ходить, ЛГБТшникам? Это ты, ты мне я послал, послал ты что я пидораз, что я пока тебя не обосновывал. Я просто спрашиваю пока. Я нахуй. Я тебе сказал, ты обоснуешь, что ты говоришь, да, блядь. И задаешь дурной вопрос, нахуй. Обоснуй сука. Короче. По тебе же видно, что ты пидорас. Ты в данный момент сидишь с мужиком. Ты вофлешь. У тебя вот, смотри. У тебя в правую щеку, блядь. По дают, блядь. Ты лысой, конечно, воздвиж. сразу факт начинается. Почему вы сами не можете, знаете, нормально общаться? Вы сразу начинаете, блядь, хуями кидаться. Хуями кидаться. Смотри, я тебе объясню, дураво. Мы отвечаем за свои слова. Вы как пидорасы, реально как пидорасы, старых хотите, что-нибудь. Похуй, вот тебе похуй, ты, ты, ты что-нибудь отпизделся, сука, Ура, там... вроде, вроде, вроде таблеток не принял. Нахуй, лишь бы лишь бы, бы пизда нос летел, все, пизда, нахуй, и, и все, блядь. Мы нет, мы ну, украинцы, мы привыкли сейчас за свои слова, блядь. Есть, Есть такая нафиг, я отвечу: да, приди, нахуй, я тебе объясню, блядь. Если ты, сука, не пидор, нахуй, ты мне только что рассказываешь, что ты придешь, не обоснушь. Мы до Донбасса уже пришли, до Кирсона пришли, до Луганска пришли. Да, до Вознесенского пиздюлились, лично я тут, нахуй, шляпой ваших, нахуй, пацану хлопал по голове, бля, ли, лично я. Вот так вот так вы пришли, и потом сибались, сука, как, сука, собаки тут, блядь, скулили, нахуй, сибанули, блядь, все, под Николаевым, сука, под Вознесенском, под Баштанкой, блядь. Херсон чуть-чуть жарит, да, блин, чуть-чуть. А где ваш город Херсон навсегда, бля? А ты служишь? Вы, сука, и ебучее, где ж вы? Вы ж Долбоеб, ты служишь или кто? Нули, Да ты, ты, сука, собака, ты его знаешь, служу я, не служу я. Я к тебе приду обязательно, поверь мне на стороне. Пожалуйста, приходи. Пожалуйста, приду... Э, этого, ты? Спрятую, ты высказан. же до Москвы даже не Ты в Москве, приезжай. Ты в Ты Москву. А, в Москву да, приезжай. А, а ты смелый? Приди ко мне. Ты смелый, идти? Типа? Мы уже пришли. Куда ты пришел, вы? Куда вылезли <quote> в Куда вы пришли? Голи, ты улыбайся. Куда ты пришел? Чуть-чуть осталось. Ну, куда ты пришел, кроме когда нахуй соснуть? Ну, куда ты пришел? ты пришел. Куда ты пришел? Ховани что-нибудь, сосни, блядь.